данных, снова нейросети, это все для вас. Здорово, товарищи креативщики, меня зовут Дмитрий Горячев, это Пульс Подкаст, не будем долго разглагольствовать, погнали! 93 компаний сообщили, что расширение персонализации очень увеличило их доход. Рекомендательные системы, анализирующие ваши предыдущие просмотры, ваши предыдущие покупки, более точно подсказывают и подсовывают товар, который с большей вероятностью вы купите, и, соответственно, увеличивает доход компаний и продавцов. Таким образом, вам больше не придется спрашивать, а если такой же, только синий. Microsoft вернула возможность скачивать Windows со своего официального сайта пока непонятно по каким причинам это произошло зачем почему никто никаких данных не дал но возможность все-таки появилась ибо раньше нужно было для этого скачивать и устанавливать vpn теперь же страница доступна из российских ip адресов однако скачать windows и пользоваться им это немного разные вещи за ключик все-таки придется забашлять но как это сделать компании пока непонятно поскольку сервисы не восстановили свою работу хотя для большинства российских пользователей которые юзу da renta. Возможность скачать венды никуда и не пропадала. Быстрые новости нейросетей. Ранвей пильнули свою прилу, которая позволяет сфотографировать любой объект, а потом по текстовому запросу поменять ему фон. Попутно один чувак запилил игру, которая написана полностью нейросетями. Код игры ему написал чат-бот ChatGPT, а графония отрисовала Daily2. Ему оставалось это все закатить всего лишь в Unity, что он и сделал, и выпилил в виде браузерной игры. Потестить можно в описании. А еще один чувак создал фарм бабла на YouTube благодаря нейронным сетям. Знакомый чат-бот ChatGPT чат писал темы для видосов, а в пикторе ему генерило человека, который читает якобы этот текст и, соответственно, выдает ему готовый видеоролик с человеком, который читает этот текст. Автор предлагает выкупать картинки для обложек на YouTube за 5 баксов, но мы с вами можем это нарисовать и самостоятельно. Для зарубежных ребят это крутая тема для того, чтобы монетизировать слабый или мало развивающийся аккаунт и быстро создавать контент. Для нас же это просто игрушка, которую также можно потестить в описании. Чувак трясет на фоне ресторанов своим животом под заводную музыку и набирает классы. Есни Нгис придумал очень интересный маркетинговый ход. Он ходит по разным ресторанам, трясет на фоне них своим животом под какую-то заедающую музыку и таким образом он нафармил себе 4 мульта. В тикетоках это очередной раз доказывает, что в маркетинге и продвижении не обязательно должен быть глубокий смысл и какой-то посыл для того, чтобы на тебя обращали внимание и тобой заинтересовывались. У половины россиян нету новогоднего настроения. Новогоднее настроение есть только у 28% россиян. У каждого второго же оно не наблюдается, и они этого не скрывают. А вот 10% россиян даже имитируют радость от этого праздника, чтобы не расстраивать своих родных и близких. Что ж, запасаемся тазиками с оливьей, готовимся к празднику. А новости у меня на сегодня закончились. Пока.